Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Камиль Гемоздинов. Наша команда подготовила для вас самые важные новости. Итак, смотрите сегодня. Депутат Госдумы посетил университетскую школу КФУ. Студенты заселяются в деревню Универсиады. На фасаде Института международных отношений появится Мурал. Роспотребнадзор опубликовал перечень рекомендаций по профилактике коронавируса в вузах. В документе приведены рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий, входной фильтр, бесконтактная термометрия учащихся, педагогического состава и персонала два раза в день, гигиеническая обработка рук антисептиками. Иностранные студенты могут быть допущены к занятиям только после 14-дневной изоляции с момента въезда в Россию. В Роспотребнадзоре призвали не допускать скопления большого числа учащихся и обеспечить соблюдение безопасного расстояния между студентами. В удаленном формате будут проходить занятия заочных и вечерних групп. Переходим к другим новостям. 14 августа состоялась первая презентация университетской школы Казанского федерального университета в Елабуге. Учебное заведение посетил президент Республики Татарстан Рустам Мениханов, и он высоко оценил деятельность КФУ. А 26 августа школу посетил еще один почетный гость. Все подробности далее. 26 августа депутат Государственной Думы Российской Федерации Ильдар Гельмудинов посетил университетскую школу Казанского федерального университета в Елабуге. Почетного гостя с новым проектом познакомили ректор КФУ Ильшат Гафуров, директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон и директор школы У... Камил Гареев. Ильшат Гафуров продемонстрировал возможности кабинетов, в каждом из которых установлена мультимедийная техника, а также познакомил депутата с учителями. Завершая визит, Ильдар Гемульдинов пообещал оказать поддержку успешно стартовавшему проекту сотрудничества университета и школы, в котором увидел большой потенциал для развития общеобразовательных учреждений. Диана Жленкова, Универньюз. Уютные и чистые комнаты, тихих соседей и хорошую инфраструктуру предлагают студентам деревни Универсиады. Некоторые из них уже успели заселиться в общежитие. Напомним, что первокурсники заселяются в деревне Универсиады стопроцентно. С самого утра новоиспеченные студенты Казанского федерального университета штурмуют культурно-спортивный комплекс «Уникс». Именно здесь проходит процесс заселения в общежитие, а именно в лучший кампус России – деревню-универсиады. Еще вчерашние школьники вступают в новый этап своей жизни – студенчеством, первым шагом которого станет заселение в общежитие. Все первокурсники, поступившие в Казанский федеральный университет, будут жить в лучшем кампусе России – деревне универсиады. Однако перед заселением необходимо пройти инструктаж, узнать правила внутреннего распорядка, а также найти себе соседи по комнате.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 Все иногородние первокурсники проходят процедуру заселения в культурно-спортивном комплексе Уникс по адресу профессора Нужина 2. В этом году в связи с разными датами выхода приказов о зачислении процедура заселения в общежитии КФУ пройдет в несколько этапов.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 Студентам не терпелось заехать в свои апартаменты. Многие наслышаны о деревне Универсиады и знают, где они будут жить. А кому-то еще предстоит знакомство с лучшим студенческим кампусом России. Я вообще впечатлена этим кампусом, потому что в нашем городе просто ужасная общаги. Я ожидала чего-то такого, но потом я пришла в деревню Универсиады, и это превысило все мои ожидания. Здесь очень красиво и чисто, комфортно, все зеленеет, кажется, уже. Да, подкупила то, что здесь очень много места для отдыха, например. Можно выйти и провести как-то время, познакомиться с ребятами. И что здесь действительно очень красиво. Нестандартно, да, для общежитий, наверное. Как будто бы они уютнее и комфортнее, чем... Как отель. Например, да. Мне очень понравилось, поэтому я... это было одно из основных основополагающих, почему я выбрала этот университет. Потому что одна из лучших общежитий, как бы условия это все-таки определяющие и очень важная составляющая успешного обучения. Комнаты еще не видел, а так очень красиво, как будто мы в отель заселяемся. Лилия Талипова, Виолета Басова, Универньюс. Совместная разработка Казанского федерального университета и компании «Радиоприбор» заняла второе место на форуме «Армия-2020». Об этом далее в программе. Международный военно-технический форум «Армия-2020» проходит с 23 по 29 августа на территории выставочного центра вооруженных сил России «Патриот», аэродрома «Кубинка» и полигона «Алабина». Одним из ключевых мероприятий научно-деловой программы форума стал круглый стол «Искусственный интеллект». Его открыл пленарным докладом директор Центра цифровых трансформаций КФУ Дмитрий Чекрин. Выставка «Армия-2020» показывает все современные... Незасекреченные виды вооружений, виды военной техники, которые сейчас находятся на вооружении и Российской Федерации. Конкретно на этой выставке я присутствовал на одном кругом столе и на серии докладов Министерства образования и науки, где мы представляли свой доклад совместно с предприятием «Радиоприбор». Проект «Система периметральной охраны вибрационного типа на основе трибоэлектрического кабеля от ученых КФУ и Акционерного общества «Радиоприбор» занял второе место на конкурсе научно-технических разработок для оборонно-промышленного комплекса. Всего на суд были представлены 160 проектов. Камиль Гемоздинов, Универньюз.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 28 августа в Казанском федеральном университете обсудят предстоящую в России массовую вакцинацию против коронавируса. Заседание дискуссионного клуба будет транслироваться онлайн, поэтому любой сможет задать интересующие его вопросы. Все подробности далее. 28 августа в 11.00 в высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоится очередное заседание телевизионного дискуссионного клуба на тему «Вакцинация от COVID-19».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 Диана Желингова, Универ Универньюз. На этом на сегодня все. В студии был Камиль Гемоздинов. Не забывайте следить за нами в социальных сетях. До новых встреч!